Глава десятая. Лошади и всадники. Четвертая неделя апреля. «Присаживайся», — сказал комендант в самом начале нашего следующего занятия. «У меня для тебя есть хорошие новости». Сердце подпрыгнуло. Разумеется, он наконец решил, что книга моя и что я могу быть свободным. Но следом за этим пришла другая мысль. Моя работа была еще не завершена ни с комендантом, ни с другими двумя несчастными душами. Но мне не пришлось принимать это решение. Пристав говорит, что ты попросилась поработать!» Начал он, и я прошлась пальцами по заскорузлому шраму на своей руке. «Да, это правда. Следуя вашей рекомендации, сударь». «Ну так вот, я счастлив уведомить тебя, что пристав договорился с одной женщиной, которая живет в небольшом квартале на запад отсюда». Комендант махнул рукой в сторону задней стены тюрьмы. «Ты будешь ткать для нее, сколько она скажет». Она будет платить приставу, а пристав будет покрывать ее затраты на твою еду и проживание. Легкий вздох радости сорвался с моих губ. Проживание? Я буду жить? Жить у этой женщины? Да. И должен отметить, пристав проявил настоящее великодушие. После обстоятельных размышлений я одобрил это решение по двум причинам. Я подняла брови. Во-первых, книга у меня а также то, что ты называешь бесценными записями. Как бы то ни было, у меня есть ощущение, что они действительно имеют ценность, и ты не бросишь их за здорово живешь. Я кивнула. Это было более чем верно. Я поклялась Катрин, что доведу переводы свои записи до окончательного вида и сделаю из них настоящую книгу для других людей. Выполнение этой задачи было одним из смыслов всей моей жизни, и значит, стоило самой моей жизни. А во-вторых, тебе стоит уяснить еще кое-что. Если ты попытаешься бежать, тебя поймают. Что бы ты там ни думала о нас троих, ты должна понимать, что сыскные короля и его личная служба по всему королевству неумолимые сноровисты, особенно когда дело касается беглых заключенных. Ты в итоге опять окажешься здесь или даже где похуже, но на этот раз виновная в куда большем злодеянии, заслуживающем годы в этой дыре. Независимо от того, твоя ли окажется книга в конце концов или нет. Я достаточно ясно выразился? Что-то ёкнуло у меня под ложечкой. В отношении пристава что-то было не так в том, что обо всем этом говорил комендант. Но я также осознавала, что была всего лишь арестанткой, а это означает отсутствие выбора или отсутствие осознания наличия такового в любом случае. Поэтому я просто кивнула, и дело было сделано. Ты будешь являться в участок раз в день с утра и оставаться столько, сколько потребуется, чтобы выяснить, нуждаюсь ли я в твоих услугах в тот день или нет. Я вновь кивнула, и он приготовился к занятиям. На сей раз я велела ему встать ко мне спиной и снять рубашку еще до того, как мы принялись за позу. Вам необходимо знать еще кое-что о том, как работают каналы. Особенно три основных – солнце, луна и осевой, вокруг которого все и обращается. Я прошла с вдоль трех каналов, тремя пальцами одновременно. Тогда вы по-настоящему поймете, что позы делают с вашей спиной. Большая часть того, как в действительности работает йога. Комендант был весь внимание, стоя лицом к стене. Думаю, ему нравилась эта часть занятия, когда нужно было только слушать, без необходимости смотреть мне в лицо. Спокойно представляя все эти каналы, пока я о них говорила. Итак, мы говорили о том, что мысли двигаются по этим трем каналам. Дурные мысли о внешних вещах двигаются по правой стороне, дурные мысли о самих мыслях по левой стороне, благие мысли вверх и вниз вдоль срединного канала. Он явно размышлял над этим домом, что намного упростит наше сегодняшнее занятие. Катрин настаивала, чтобы я трижды мысленно пересматривала каждое занятие перед следующим, и я считала этот подход одним из величайших приемов нашей древней духовной линии. «Господин комендант!» Караульный вломился в дверь и замер при виде старшего позвания без рубахи. «Караульный, что вы себе позволяете? Когда вы, наконец, научитесь стучать?» «Господин комендант, беспорядки! Мы... вы... Э, должны немедленно вмешаться!» Комендант начал натягивать рубаху. «Где?» «Да прямо перед входом во двор, господин комендант! На дороге, господин комендант!» Комендант потянулся за своей дубинкой, которая стояла в углу, собирая пыль. «Потребуется ли подмога?» «Сколько народу втянуто?» «Да вообще никакого народу, господин комендант!» «Никакого?» Комендант замер, одной рукой схватившись за дубинку, а другой за свою больную спину. «Ну да, господин комендант, только корова, господин комендант!» «Корова?» «Корова, господин комендант!» «Доедают последние остатки изгороди во дворе, господин комендант!» Я вообразила двор перед участком. Плоский, уродливый клочок земли, без всякой зелени. Если там и была какая-то изгородь, то я не заметила ее, пока меня ввели сюда. Комендант умело крутанул в воздухе палкой, словно жезлом. Записав круг кончик дубинки, тюкнул караульного аккурат по макушке. Совсем не то же самое, что я получила от пристава, скажем так, не более, чем рутинная экзекуция. «Караульный!» «Да, господин комендант!» — взвизгнул молодой человек, потирая набухающую шишку. «Идите к корове сами!» «Сам? Есть, господин комендант, сам!» Встаньте позади нее. Позади нее сам. Есть господин комендант. «Задерите их хвост повыше. Господин комендант. А потом дерните хорошенько. Господин комендант, есть господин комендант. И поглядите, решит ли корова просто на вас нагадить или брыкнуть и переломить вам ноги. Нагадить? Переломить? Господин комендант? Комендант взял караульного за плечи, вытолкнул его за порог и хлопнул дверью. Болван. Воскликнул он, развернулся и зашвырнул палку обратно в угол, ворчая, держась за спину. «Простите за вмешательство!» «Никакого вмешательства!» Ответила я, вдруг вспомнив, как Катрин невозмутимо обращала все, чтобы не происходило во время занятий в часть урока. «Комендант, вытяните руки вперед, ладонями вниз!» Он послушался. Руки у него тряслись, как осиновый лист. «Замечательно!» просияла я содержимое каналов прямо перед нами он сжал кулаки и опустил руки по швам о чем это ты два караульных в день это а больше чем один человек в состоянии вынести я рассмеялась не без того но на самом деле речь идет как раз о том что двигается по каналам о внутренних ветрах ветрах их называют ветрами потому что для большей части людей они незримы подобно ветру и потому что они двигаются назад вперед по каналам вместе с мыслями и как раз внутри каналов и находится место встречи тела и мыслей, плоти, крови и кости и ума, невидимого, неосязаемого, сияющего знанием за пределами физической материи. Здесь в каналах соединяются эти две части. Ветры – это крайне тонкая форма физического, они подобны лошадям. И верхом на ветрах, словно наездники, движется ум, мысли. Они всегда движутся вместе, связанные друг с другом. И как раз об этом мастер говорит в следующих строках. Ум улетает, и вместе с этим появляется в теле боль, несчастливые мысли, дрожь в руках и других членах. Дыхание сбивается с ритма, приходит и уходит. Точно так же, как пытается сосредоточиться на уроке йоги, и вдруг какой-то, тут я чуть было не повторила комендантская, болван, но спохватилась, Какой-то человек врывается, и ум уже улепетнул куда-то, спугнутый. И благодаря связи между лошадью и всадником, между мыслями и ветрами внутри каналов, ветры тоже оказываются побеспокоены. И это влечет за собой ответ по всему физическому телу, поскольку каналы и ветры добираются до каждого его уголка. И вот уже руки трясутся, отражая состояние ветров внутри. Дыхание меняется, сбиваясь с ритма, потому как дыхание это то, что плотнее всего, связано с внутренними ветрами. Беспокойство мысли накапливается в течение минут, часов, дней. Или даже месяц, если не получается пресечь его. И тогда внутри укореняется состояние несчастья. И это несчастливое состояние ума движется. Тут я замолчала, желая посмотреть, не закончит ли комендант мою мысль. Катрин постоянно пользовалась этой уловкой на наших занятиях, чтобы убедиться, насколько внимательно я ее слушаю. И чтобы заставить меня размышлять. Движется по двум каналам вдоль спины, по обеим сторонам от серединного канала. Потому что несчастье – это дурная мысль. Докончил он, гордясь своим ответом, словно школьник. Вполне заслуженно, впрочем. Точно так! А теперь я должен показать вам еще кое-что, и тогда у вас уже будет полная картина. Я развернула его спиной к себе и еще раз попросила его снять рубаху. Указательными пальцами обеих рук провела вдоль боковых каналов, солнце и луны, вниз по спине. В нескольких местах на загривке, за сердцем и снова в той точке на пояснице, где ему было больно, я перекрестила линии. Эти два хулигана боковых канала располагаются вдоль спины подобно венам. Они пересекаются в нескольких точках, сплетаясь вокруг нашего паиньки срединного канала. И потом продолжают свой путь. В точках пересечения они могут перекрыть срединный канал. Перекрыть срединный канал? Да, перекрыть. Особенно если они плотные и сильные, когда.. когда они до отказа наполнены дурными мыслями. Именно. Я улыбнулась ему в спину, от а чего-то еще чуть более расправилась. Потому что мысли и ветра, на которых они мчатся вдоль трех каналов, они подобны воздуху, который дети закачивают в свои кожаные игрушечные мечи. Стоит вытеснить воздух из одной части, скажем, хорошей части, и он перемещается в другую, в дурную и делает ее толще. Более того, в нашем случае благое оплетено дурным, что еще больше усложняет вытеснение воздуха из дурного в благое. Тогда смысл того, что ты говоришь, сводится к следующему. Когда я, допустим, сержусь на караульного, то мысли несутся с такой силой по моим боковым каналам, что в определенных местах перемыкают срединный, что еще больше усложняет мне возвращение в нерастержанное состояние. Именно так. И еще одно. «Напоследок, перед тем, как мы займемся позами, помните, в каких местах пересекаются на спине боковые каналы?» э, «Шея, между лопатками и поясница. Последняя как раз там, где у меня болит!» Затаив дыхание, я ждала, чтобы он сам дошел до ответа. «Места...» – проговорил он с растущим волнением. «Это в точности те места, которые обычно у всех болят!» и в которых люди старее теряют подвижность, благодаря всяким там артритам и тому подобному. Точно. Стоит только поддерживать себя в дурных мыслях посильнее и почаще, залавливать серединный канал, и начнется то, что мастер называет болями в теле. В точности там, в тех самых местах. А позы в таком случае? Позы, каждая из них должно бы делать что-то, чтобы расслабить пережатые места, чтобы вновь заставить ветры двигаться по серединному каналу что в свою очередь должно добавить благих мыслей. Хороших. Тех самых, которые двигаются по срединному каналу. Я развернула его лицом к себе и одарила широчайшей улыбкой. «Похоже, именно поэтому вы и комендант», — сказала я. «И мы хорошенько прошлись по нашему традиционному набору поз, чтобы он не слишком зазнавался».